Чтение имен, оно происходит не случайным образом, то есть цель именно не пропустить ни одного имени, и поэтому как бы, стараются двигаться по определенным спискам. Но если посмотреть, где, где мы находимся и ну, с, с какой скоростью эти имена озвучиваются, то вот, где-то где где в тридцатых х мы наконец все эти имена прочитаем. И вот где мы будем в этот момент находиться, это большой вопрос. И, собственно, парадокс Ахиллеса и черепахи в том, что Ахиллес, вроде как догоняет черепаху, она за это время... Каждый раз немножечко убегает И беда в том, что, собственно, эти списки, они, ну, в некотором смысле, начинают пополняться И, как бы, с какой скоростью буд будут ли они пополняться, это большой вопрос Потому что, вот, Мила все правильно сказала как бы, там, в, в, в отличие от тех же немцев, мы не можем ничего зарекаться Потому что у них, школьники, там, в обязательном порядке ездить в Собственно, лагеря, вот. Собственно, в, в я тоже сам был, когда путешествовал. Вот. Кажется, что это должно, конечно, давать реальную прививку. А мы ни о чем не можем зарекаться. Володь, у них, я просто хочу добавить, не сказала. У них из зала проще говорить, кстати. У них... У них люди, над которыми были вот эти процессы, с ними же ничего не делали. Они вот, ну просто им, они плакали, они посыпали голову пеплом. Даже были случаи, когда они подходили к раввинам и говорили, мы хотим попросить прощения. Но ведь в иудейской религии там, там нету такого как покаяние, да, прощения. И равины говорили, попросите прощения у тех, кого вы убили, мы вас простить не можем. Тупик, да? Все. Вот. Собственно, ну, по поводу не изрекаться, там, как, кто мог подумать, что такая совершенно адская жестокость в Беларуси будет, там, год назад там, про Тим Яровиков может много рассказать, он в самое горящее время там, к своей семье поехал, вот. как когда-то, не знаю, там, за бело-красные носки или там, за там, бин в сумке, там, люди опять же под пытки попадали, вот. А, ну, собственно, на самом деле сейчас есть творение, раз вот об этом и прочитаю Это Как раз по следам всем событий Грянул гром, за нами побежали Так по нас стреляет голубей Словно бы и не было скрижалей С этим глупым детским не убей Словно праздник новогодней елки Взрывы фейерверков до утра Только из-под споротой футболки Алая повисла мишура и пройдет сквозь ужас красной ниткой Осознание простотой страша, Что за каждой пулей, каждой пыткой Есть своя убитая душа. Что ж бывает, стража при пожаре Охраняет ссор в своей избе? Как случилось так, что божьи твари Стали просто тварями без «б»? Как случилось так, что божьи дети Растеряли в раз себя самих, Разделив всех на своих и этих, Тех, кому не жалко дать подых? Кого не жалко искалечить, Мы для них не люди, груды тел. Очень просто нас расчеловечить, Чтобы видеть только сквозь прицел. Как им спится темными ночами, Все едино, что добро, что зло, Люди не родятся палачами. Что же с ними вдруг произошло? И когда настанет час расплаты, Пусть мы не сумеем позабыть, Что страшней, чем ими быть распятым, Только встать самим вредоубийцу. Следующая песня она была написана до этих событий, но внезапно оказалась созвучна с точностью до рифмы Кристофа и Окрестина. Вышел за хлебом и внезапно угодил под каток Морды в асфальт, крыльями к негу, а электрический ток И мне было все растолковано, все разъяснено не спеша Моя акция не согласована, здесь нельзя ходить и дышать Кто-то скажет, старик, не моя война, что забыл я на этой войне я не курю травы, не теряю дна и по правой хожу в стороне Я это слышал сто раз, ляля -ля, поля так гораздо комфортнее жить Особенно если спокойствие для прочных кармана зашить А кто-то давно уже на остре лыжи и покинул свой отчий дым Так решив для себя вопрос, как бы вы выжить и остаться с собой самим Затопила вода Но если крыса стоит у руля Она сама не уйдет никогда Она словно к штурвалу прикована Держит курс на самое дно Смена власти здесь не согласована Здесь в Антите и заодно Законы физики едины в штатах и в Сомали Их правила довольно просты в стране, где к власти приходят нули, вначале побеждают кресты Но когда небо в клетку от этих крестов начинает зерно прорастать За одним неравнодушным потянется стоп, значит пришло время менять Это власть в стране, где все разворовано, где все якобы предрешено и свобода не согласована, смотри на небо сквозь решетот понять еще не готов за собой жечь мосты, но уже не в силах молчать Я пою своим голосом сорванным, я реву, как загнанный зверь Моя правда не согласована, я стучу в закрытую дверь На решетках остальные засовы, но на свободней своих сторожей Эта песня не согласована Эта песня не согласована Песня не согласована Но пора пластинку диджей um. ну, Когда я пою эту песню, когда пою Собственно э, вот Ту, ту который пел в первом отделении Конечно, там, сейчас сталкиваюсь с реакцией Типа, чувак, ты художник, что это за плитата Ну, конечно же, это не плитата, потому что я интересуюсь политикой, и политика это про обсуждение это налоговых ставок, про обсуждение всяких, не знаю, пенсионного возраста, всяких интересных вещей. А то, что нельзя пытать людей, это как бы не политика. Там, тот, то, что архивы репрессируемых должны быть открыты, это не политика. И когда я говорю про некую власть песня, то как бы для меня как бы все это не является политическим предпочтением, как бы, как я говорил, это первое деление, что сейчас, конечно, такое время, когда стало гораздо про проще, ну, на мой взгляд, то есть, да, я понимаю, что это там ой, вряд ли полное согласие вызывает, но, на мой взгляд, сейчас довольно просто, как бы, отличать добро от зла. То есть те, кто пытают это зло, те, те кто это фабрикует дела против тех, кто раскрывает кто поднимает правду о репрессиях, это зло, там, там Юрий Дмитриев, вспомнить. Mm -hmm. Те, кто там, пытается убить и там, пытается, там, по посадить тех, кто скрывает правду mm -hmm. о там, творящих преступлениях, о пытках, конечно, это зло. И в этом плане как бы ну, для, для, для меня никакого ну, особого выбора не стоит. То есть, вот этот выбор, который там, еще 15 лет назад был там, чисто политическим, мне кажется, сейчас не осталось смысла политики. Вот. Надеюсь, надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся к этой очень скучной для многих вещи, как политика, а пока никакой политики нет. А... Ну, на самом деле я не люблю, как бы, да, это. Я не люблю, когда песни все это мрачном вот ну даже в, в этих песнях в принципе некоторые место для надежды был но сейчас я попробую еще чуть поиграть это такого более более вечного Завидуя этому вечному своду Ведь небо нельзя расчертить, разделить Клочья порвать, разметать, распилить, И оно служит нам маяком безграничной свободы И лишь те звезды, что дарят тепло Для него что-то значат Где-то мне живет маленький бог и Надо мной смеется из-под тишка когда я о нем забыл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 Он пока за решеткой и дверь заперта Но одна, что сможет найти ключ И выбраться к свету Где-то в ванне живет человек И вся моя подлость, вся нищета Уходит бесследно, лишь стоит мне вспомнить об этом звезд, только синее небо. Выше звезд, только синее небо, только небо. И спою финальную. Песенку, мне кажется, что очень уместно к сегодняшнему вечеру Желтевшее фото знакомый мне взгляд, застывший на память сто лет назад, Букву в углу увы уже не разобрать. Ведь я был готов, я видел их раньше во множество снов И рад этой встрече я сразу сумел их узнать Людей, которые за спиной стоят невидимой прочной стеной Людей, которые рядом всегда со мной Людей, которые за спиной стоят Невидимой прочной стеной Людей, которые рядом всегда со мной У них за плечами и радость и боль Они знают на вкус и сахар и соль Жар душного лета и хол, промозглых зим Они прошли голод, чумую войну И лишь чудом один из них Выжил в плену, я им благодарен, Ведь я теперь не уязвим. Плоть от плоти, кровь от крови, Я плот их надежды, веры, любви. Они шепчут, не бойся, мы рядом, Лишь позови. В начале пути за твоей спиной множится и множество твои ушедшего небытие предки. Со правым плечом по линии мамы, со левым по линии отца. Они твои крылья. Они твоя сила. Держи их всегда за спиной, и никто никогда не сможет сделать тебе больно. И пока ты помнишь о крыльях, Неуязвимый Кто-то скажет, оставь этот ветхий завет Это люди, которые давно уже нет Пора уже забросить этот забытый балласт Не есть, что ответить, но я промолчу Лишь снова и снова сожгу совечу, Память о тех, кто меня никогда не предаст а О а людях, которые за спиной стоят, Невидимой прочной стеной, О а людях, которые рядом всегда со мной, О людях, которые за спиной стоят, Невидимой прочной стеной, О людях, которые рядом всегда со мной, О людях, которые рядом всегда со мной. Спасибо!